Здравствуйте всем, кто меня видит и слышит. Меня зовут Ирина Рябцева. И я хотела бы немножко рассказать вам о своей ситуации, которая у меня на сегодняшний день возникла благодаря некоторым моим действиям, которые я осуществила несколько месяцев назад. В первую очередь мне хотелось бы высказать огромную благодарность за предоставленную возможность находиться сейчас в прямом эфире рядом с моим любимым наставником и тренером Женей Белоусовой и сказать огромное спасибо ее тренерской команде, в особенности Сергею Малышеву, который помогал мне очень много в технических моментах. Ну, обо всем по порядку. В апреле месяце мне пришла в голову ну, с позиции моей семьи безумная идея что-то поменять в своей жизни. И вот эту перемену я связала с интернетом, поскольку понимала, что это на сегодняшний день очень такая перспективная возможность. Где-то на протяжении двух-трех недель я погуглила эти возможности в интернете, нашла несколько вариантов, которые, на мой взгляд, не подходили, и пришла на тренинг Жени Белоусовой после которого меня любезно пригласили на бесплатную скайп-консультацию, где мы с Женей очень душевно побеседовали, и она мне объяснила суть системы автоматизации бизнеса, в которую я и включилась. На протяжении не очень длительного времени эта система у меня была собрана, было конечно изначально очень страшно поскольку ну наверное все таки в таком же виде э, и моменте находятся новички э, страшно не попасться в лохотрон страшно не потерять деньги но я по сути своей человек такой достаточно решительный и упорный э, страдаю Всегда мне казалось, что это мой недостаток таким синдромом отличницы. Я не умею делать что-либо наполовину. Я всегда стараюсь сделать все на отлично. Но в этом отношении я поняла, что мне это было даже в помощь. Значит, я потихонечку вместе с тренерами собрала эту систему, начала ее использовать и знаете хотелось бы мне вот самое главное сказать что в этом отношении не, ну, не нужно никого слушать слушать только себя и не нужно ничего бояться потому что на самом деле все это получится у любого и каждого кто обладает терпеливостью и целеустремленностью в первую очередь, тот, кто имеет какую-то цель в своей жизни и для осуществления своей мечты хочет сделать какие-то действия, осуществить. Вот хотела бы вам рассказать, наверное, здесь, самое интересное и важное, что будет интересно новичку, это как прошла у меня первая продажа. Получилось так, что систему собрали, и мне через неделю пришлось уехать, ну не пришлось, это была запланированная поездка, я уехала в отпуск. И по договоренности с Женей, она мне сказала, что не нужно ничего пускать на самотек, она еще система сырая, то есть я все отключила. Уехала в отпуск, и так получилось, что я оказалась в месте, где интернет был очень малодоступен. И получилось, что в те редкие мгновения, когда я могла иметь какую-то связь с внешним миром, в одно из очередных подходов к интернету я вдруг увидела, что у меня прошла продажа. Представляете, всего лишь на третий день с момента запуска моей системы сработало релизное письмо, и я получила 1470 рублей. Ну… Сказать, что я была э, потрясена, это ничего не сказать, потому что первые мои мысли были, что да, я не ошиблась, да, это работает и да, это здорово. По приезду э, я запустила по новой трафик в Яндексе и э, вот 12 августа я его запустила и... Я не помню, сейчас мы увидим это на экране. С 12 ничего не было, а с 13 у меня пошли продажи. Продажи идут практически ежедневно. То есть на сегодняшний день моя ситуация такая, что я практически все вложения в рекламу, я уже их возвращаю. И теперь у меня огромные надежды на эту систему в том, что продажи будут расти, бизнес у меня будет развиваться. Теперь я уже понимаю, что я хочу не только доход от этой системы получать, что я хочу и рекрутинг получать, что я хочу кандидатов для себя в бизнес привлекать. И поэтому всем огромные рекомендации. Вы в нужном месте, в нужное время. И в нужный час, поэтому бояться новичкам не нужно ничего, нужно просто начинать потихоньку все это делать. А сейчас мне хотелось бы показать э, вам воочию свой результат. Вот здесь вы видите страничку из моей почты, где, если вы внимательно присмотритесь, увидите, что 5 июля я вошла в партнерскую программу Жени Белоусовой. И вот с 13 августа, как я вам и сказала, когда запустился у меня трафик на Яндексе, 13, 14, 15, два раза, 16, 19, 20. 21, 23, 25, 26 августа и 28 августа у меня были продажи. Это, ребята, настолько приятно, настолько здорово, когда ты получаешь результат своей проделанной работы, переполняет огромная благодарность моему тренерскому составу. Конечно, без них я бы это не смогла совершить. Они буквально за руку провели показали, рассказали и до сих пор поддерживают, делятся какими-то своими секретиками и фишками. То есть я от души приглашаю всех, кто хочет изменить что-то в своей жизни, воспользоваться этой возможностью. Угу. И, Ирина, спасибо огромное, что вы приняли участие и пришли сегодня на прямой эфир. А подскажите, пожалуйста, вот ваша какая рекомендация ребятам, кто думает, им взять пока только, например, стартовую часть или взять полную систему? Вот как вы дали бы им рекомендацию и почему? Ну, поскольку я взяла для себя полную систему, я считаю, что это, конечно, вариант самый продуктивный и самый надежный. Но а кто чувствует свои какие-то силы, свою уверенность, или, может быть, не хватает пока материальных средств для того, чтобы можно было зайти сразу в полную настройку, то хотя бы начать с первого шага, с первого модуля, потому что уже даже это начнет приносить свой результат. И мы видим это в нашем вип-чате, где мы общаемся с нашими коллегами, которые тоже строят этот бизнес, которые начинают его, и э, продукт... Э, Продуктивность вот этого участия тоже в этом есть. Поэтому, ребят, не бойтесь. Но кто сомневается, конечно, можно начать с первого модуля, а потом, увидя уже, что это действительно запускается и работает, присоединять следующее. Жень, а угу. еще я могу э, дать здесь э, маленький интерактив. Я со своими подписчиками проводила. Я обещала им за участие в этом вебинаре э, с моим присутствием маленький подарок. Ну, конечно, И написала давайте. им рассылки, что э, я им скажу на этом э, тренинге некие кодовые слова, по которым я пойму, что именно они были на этом вебинаре. Uh -huh. Так uh -huh. вот, наши секретные слова – это ваш успех. Поэтому все, кто мне пришлют письмо с этими словами, получат от меня обещанный бонус. Очень интересно. Yes. Спасибо, Ирина. Вот так вот Ирина общается уже со своими ребятами. Спасибо, Ирин. А вот еще вопрос. Я видела на посе у вас уже были выплаты партнерских, комиссионных. Да. Вот расскажите, пожалуйста, чтобы люди понимали, чтобы ребята понимали, выплаты куда идут, как они происходят, когда они происходят и как вы дальше, ну что это такое? Просто mm -hmm. многие не понимают, что такое, как это, вы вообще можете, откуда вы это, вот mm -hmm. до того, что из принтера, что ли, деньги… Mm -hmm. Я поняла. Значит, когда мы организуем работу нашей системы, когда мы ее запускаем, мы обязательно привязываем свой кошелек. У меня, например, привязан Яндекс кошелек. И в этот, из этого Яндекс кошелька я оплачиваю рекламу Яндекс-директа. И, ту, и туда же мне приходят 1 и 15 числа начисленные мои дивиденды за выполненную работу в партнерской программе. Поэтому, ребят, это правда работает, это все по-честному. Вы на экране могли видеть и мое подключение, и мои продажи, и мою выплату. То есть, получается, Ирин, получается, человек забрал то, что он хотел, а вы за полезность получаете вознаграждение, правильно, да? Совершенно верно, У -у -у. да. И вот еще такой последний вопрос, Ирин. Скажите, пожалуйста, вы обмолвились тем, что после, после сборки системы вы находитесь в каком-то чате. Вот раскройте, пожалуйста, небольшую тайну, что это за чат, что вы там делаете, что происходит, чем он вам вообще нужен, не нужен, то есть что дальше с вами происходит после сборки системы. Да, вот, ребят, еще раз повторюсь, что огромнейшая благодарность тренерскому составу нашей команды именно в том что они создали еще для нас такую возможность общения с такими же абсолютно новичками в бизнесе как я то есть э, создан специальный чат для который объединяет вот таких э, молодых предпринимателей и мы друг другу можем там помочь советам каким-то действием, поддержать друг друга. Потому что знаете, как здорово, когда ты получил продажу, увидел это в своем кабинете, обрадовался, открываешь чат, а там куча поздравлений, куча эмоций, куча различных смайликов, радость. И все друг за друга переживают, все друг с другом общаются, общаются на таком великолепнейшем позитиве. Поэтому э, это тоже, ну, мне кажется, на первых порах особенно поддерживает ребят, потому что, э, ну, как бы чувствуешь, что ты не один. И если вдруг ты что-то забыл, что-то не понял, что-то не сумел еще сделать, самостоятельно тебе всегда есть люди, которые тебе помогут и э, Подвинуть тебя в этом начинании. Потому что я понимаю, что у тренеров нас много, у тренеров нас много, и они, может быть, не всегда в, той, в ту же минуту могут выйти с нами на связь. А кто-то из ребят, кто уже прошел э, данную какую-то заминку, он всегда отзовется и может помочь. Это очень здорово. Спасибо большое, Ирин. То есть получается, что вы можете вопрос задать и ребятам, кто там, да, уже вместе с вами? Да, да конечно. И тренера тоже отвечают. Обязательно. Тренера отвечают mm -hmm. вообще очень активно и очень быстро. Вот мне особую благодарность еще хочется выразить Сергею Малышеву, нашему тренеру по тех моментам, который мало того, что абсолютно профессионально все помогает делать, причем делать он помогает не только словами, а на экране ты выполняешь под его непосредственным участием подсказки выполняешь, он смотрит на это, оценивает, если ты сделал все правильно, все консультация закончилась, если нет, то он повторит еще и еще и еще раз, поэтому в этом отношении вы не останетесь никогда брошенными. То есть вот вы собрали систему самостоятельно или с помощью, и вас ведут, и вам помогают, и поддерживают вас во всем абсолютно. Женя, вот мне очень хочется еще, вот, несмотря на то, что я уже много слов благодарности сказала, выразить еще одно такое маленькое замечание в твой адрес. Нам очень всем нравится, всем кто находится в вип-чате, что ты нас мотивируешь не просто э, на какие-то бизнес-действия, да? ты ну, очень часто высылаешь в этот час э, какую-то музычку, э, какие-то видео смешные, то есть э, ну, жизнь там кипит. Просто ну, что да, чтобы была живинка. да. Конечно, это очень здорово. И вот. Благодаря тебе действительно этот чат наполнен жизнью, наполнен такой, таким позитивом, любовью друг к другу. В общем, здорово до бесконечности. Я очень рада, что я в вашей команде, очень рада, что я в таком окружении. У меня и в жизни в офлайне окружение очень хорошее, позитивное. Но то, что я нашла здесь, это ну, вообще вот восторг просто переполняет. Мне очень-очень приятно быть с вами. Спасибо вам огромное, Ирина. То есть получается, и вот вы лидер, сетевик, ваш партнер входит в данную систему, и он тоже может быть вместе с вами в этом чате, и вы не боитесь, что его у вас заберут и зарекрутируют? Конечно, у нас свобода от рекрутинга, то есть никто из девочек, вот я ни разу не видела в чате, что была какая-то информация о том, что я в такой-то компании, приходите ко мне. У нас вообще этого нет, даже и намека на это нет. То есть каждый понимает, что его путь – это его путь, mm -hmm. а мы здесь объединены совсем для других целей. И вот наша цель – это именно помочь нашему основному бизнесу масштабироваться, помочь ему активизировать себя и конечно если у нас есть партнеры которые желают повторить наши действия в этом отношении в отношении автоматизации мы всегда будем их поощрять в этом направлении принимать в свою команду участвовать вместе с ними помогать им и так далее понятно спасибо огромное ирина спасибо огромное что вы выделили время и мы смогли с вами сегодня быть вместе и Ребята, кто из рассылки Ирины Рябцовой, пожалуйста, действуйте, слушайте, что говорит Ирина, действуйте. Это огромное счастье, что вы можете находиться вот в этой рассылке. Ирина, еще раз вам огромное спасибо, что вы уделили время, пришли. Спасибо вам огромное и вам удачи. Вы очень теплый и светлый человек. Спасибо вам огромное. Спасибо и вам всем. Всем удачи.